Друзья, всем привет! На связи мы опять появились на горизонте На прошлом нашем собрании Мы общались, правда, как выступать вот. Вот. А сегодня мы поговорим про хайдера вот. С вами на связи я, Антон Сатронов примерно все давай, рассказывай, Да, всем привет. Я Александр Кубаев. Я психолог и помогаю людям. Точнее, помогаю людям. меняться, их столько трансформации а адаптироваться быстро будет печалька вот я про это значит на сегодня тема хейтеров давай ты будешь нас модерировать встречу Или Слушай, у нас как обычно рубрика все знаете, что за рубрика, да, и здесь не мешки ворочать И поэтому у нас свободный формат, мы налились и чайку, кто водички, кто кофейку И мы общаемся, тема хейтеры а, Я предлагаю начать с платформы, с определений Как это бывает у нас, да, чтобы никто не, не заблуждался, что там хейтеры это критики Или хейтеры это плохие, это кто говорит о а мне плохо Даже если это критика, ну, нормальная, например, да, то это хейтер сразу Нет, то есть вот давай определим слово хейтер, в первую очередь я пока вот думал хейтер, я сейчас потихонечку изучаю английский язык, ну и, соответственно, сразу мне пришло хейт, это ненавидеть, да, корень. Uh -huh. Следовательно, uh -huh. это человек, который искренне или... Не знаю, искренне или нет, или на зло или в каком-то в таком в подростковом настроении э, Пишет всякие ненавистные вещи Маты, оскорбления э, оскорбления может быть не вас, а вашего контента Все, что вы, всей вашей деятельности в интернете Опять же таки, хейтеры появились относительно недавно, правильно? Они появились, э, вот когда сейчас начал развиваться интернет Вот это все Поэтому я вот так это представляю, То есть... угу. Что ты? Скажешь? Да. Я, во-первых, хочу тебе сказать, почему я не вижу нас. У меня идет заставка, и мы еще мы еще не в эфире. Нет, ты обновил. Или, или как это работает? Быть, я у тебя, скорее всего либо да, я не дотягивает до этого. У меня интернет вообще самый быстрый интернет в мире. Но у меня да. уже все есть, как бы. посмотри Вот на, у меня, на, знаешь, на, какая. У меня вроде появляется и уходит. Ладно. Не-не, Я должен... Все, я просто хочу тоже нас видеть. Мне же интересно, кто такой стол сделал, точнее сцену. Да не, она а а прош... тоже, там просто элементики всякие разные появились. Я понял. Во-первых, давай определимся сразу. Мы сегодня говорим про хейтеров, и тут важно понимать, мы матом ругаемся или нет, потому что разговаривая про хейтеров, а даже цитируя хейтеров, мы не... я не могу не ругаться, потому что хейт бывает разный. И, для примера, мы ругаемся матом, если моя мама будет смотреть, она будет против, вот. но у нас uh -huh. формат, форм, формат такой свободный, поэтому, конечно, мы можем себе позволить uh -huh. интеллигентно вырыгнуться, потому что, знаешь, есть же разница, как ругаться матом. Есть yeah. можно крыть yeah. как сапожник, а есть можно интеллигентно, что прямо вот, вот в это слово матерно оно прям подходит. И оно тогда красиво лаконично звучит. Поэтому, конечно, мы не будем себя сковывать, но знаю, что мы и что ты и я это все-таки стараемся к интеллигентности такой следовать, книжки умные ну, читать, вести себя прилично. Да, но мы можем и ругнуться и в морду дать, грубо говоря. Ну, так вот. Да, хороший. да, да, можем, можем да. это. И то, просто давай, давай предупредим зрителя, что мы будем ругаться матом в порядке цитирования каких-то. Да, я буду с тобой ставить на 18 плюс в следующий раз. Не-не-не, это только сегодня тема, вот, потому что я думаю, вот у меня были всякие истории, я же планирую сегодня истории какие-то, рассказывать, как я с хейтером сталкивался, как я попадался, там какие-то вот эти э, хейт-войны, э, и там невозможно без матуха, чтобы показать, как это было. Что для меня хейт? Это вот, знаешь, нужно человеку, вот человеку плохо, внутренне плохо, и ему нужно куда-то это плохо выплеснуть, и вот он находит какого-то человека, по каким-то параметрам его выбирает и начинает на него выливать негатив. Вот я так это вижу. И, как мне кажется, о чем мы должны да, договориться, в принципе, ты знаешь, может быть, можно очень сильно захейтить человека конструктивно, без мата, понимаешь? Но можно так человека захейтить. Порой читаешь сообщение, видишь, человек запятый оставил. Я ну, слушай. Да. Ну, да. ну, там ну, такой посыл. Прям. Слушай, mm -hmm. если, если ему плохо, может быть, ему хорошо, и он это делает, пишет так. Может, он кайфует от этого что вот я, я написал, не... вот. Ну... а он среагировал, да, мне надо еще ответить ему, а он потом опять реагирует. Ему опять это класс, вообще вот сейчас я вот, вот ему пукан подарую. Я тебе как психолог скажу, конечно, ему становится легче после того, как он это написал, но он делает это, это не от хорошо, не, не от сердца, не из любви, скажем. Но так. Он может сам этого не понимать. Ну да, вот, ты мне скажи. Давай, давай, знаешь, как? Давай сначала поймем. Вот хейтеры, они вообще как мешают жить, да? кому они мешают, чем они мешают, как они мешают. Я вот, например, знаю много спикеров, у меня много людей. Я вообще вот рынок, да, вот делю медиапространство. Нет, не медиапространство, да, вот рынок каких-нибудь там психологов, например, или каких-нибудь консультантов. Вот мы делю, на, Да, делю на два типа. Есть э, люди, э, специалисты, которые... У них качественный продукт. Они глубоко проработаны, Они очень умные, но они стесняются о себе заявить и сказать, что вот я умный, я знаю, я имею право. я euh... <смех> подумал, я сегодня наблюдаю за бровями. Мои брови сегодня не должны прыгать. Я сейчас поймалась на том, что несколько... у тебя какой-то момент, как да? А да, да. У меня фокус внимания на определенном выступлении. Слава вот. богу, поэтому... что у меня сегодня не фокус на твоих бровях, и -это, мне это радует. <смех> что? Теперь, теперь на моих бровях. Ну... Теперь ты будешь... Теперь ты я, у меня есть сила воли, я могу отвести от мужских бровей, в свой взгляд. Видишь, какой ты молодец. Слушай, а, я просто, я, а я хочу себя видеть, чтобы смотреть на свои брови, но я не могу себя видеть. Потому что, ладно... У тебя тормозит, значит, да? Не у меня тормозит, а у меня почему-то Facebook не подгружает. Он вроде его подгружает картинку, а потом хоп... В общем, ладно, это, это не важно. Okay. Я дернусь к своей мысли. Значит, есть специалисты, которые глубокие, умные, знающие и имеют там, полное право там, передавать, учить, продавать свои услуги. Есть выскочки, которые по вершкам нахватали, прочитали какие-то книжки и очень классно умеют себя подать, продать, но нет вот этой глубины. То есть много позерства, мало знаний. Мало позерства, много знаний. да? Вот у меня рынок делится. Но это было деление вообще испокон веков, по-моему. Ну, да, да, да, да. Я не то, что я не претендую на то, что это я придумал. не я позволяю, и... что это, это, это везде, да, в любой сфере, так да, есть. И я к чему подвожу? Вот эти люди, да, которые имеют глубокое знание, они очень часто опасаются озвучить свои мысли, вообще выйти в медиапространство, потому что как раз боятся этих хейтеров, что их захейтят, и они вот, и это является неким внутренним стопом. И они вот сидят, там, годами страдают, я хочу выйти, никак не выхожу, хочу записать вот видео презентационное, я никак не решаюсь это сделать, и прям для них это некий стопор. Вот, и я считаю, что вот одна из проблем это, это как раз вот в этом заключается. Потому что классные специалисты боятся выйти в медиапространство. Ну, да. здесь же, опять же таки, понимаешь, все сталкивается с того, что кто-то виноват, что я не могу выйти в медийное пространство. Да, я не в... Слушай, я вообще ни в коем случае не прикладываю ответственность на хейт, да, да я просто да, говорю, есть, так, ну, как это явление. Это, знаешь, есть такое выражение, что если я живу в Питере, то я, когда выхожу да. на улицу, я зонтик беру всегда с собой. Потому что знаю, что да, в Питере... Зонтик всегда беру с собой, потому да, что да, знаю, да. что в Питере да. всегда может полить внезапно дождь. Или он постоянно mm -hmm. льет неделю на пролет. Я, я в этой среде mm -hmm. живу, у меня есть зонтик, чтобы не намокнуть. Почему mm -hmm. я, я из-за дождя до, не должен выходить из дома, например. Вот, и тогда мы возвращаемся вот к этому. Я с тобой полностью согласен. Если я там не могу выйти в медиапространство, и если я почему-то боюсь хейта, меня это останавливает. Хотя это прям явление явление. Сейчас ну, без него никуда. И даже считается, что э, это, опять... это даже положительный момент, кстати, если он появляется массовый. Да. Но да, можно галочку это... поставить, что что-то делается правильно. Ну, это, знаешь, как вестники успеха. Если у тебя появились хейтеры, все, ты как бы к успеху да. идешь. То есть это такие признаки хорошего... Вот здесь я поймался на мысли, что это ситуация вин-вин, да, то есть они молодцы, что они вот, они рады, что они появились в этом проекте, например, и uh -huh. спикер, ну и как это, главные проекты, кто это все затеял, кто контент-мейкер, вот этот все продукт сделал, uh -huh. он тоже uh -huh. должен порадоваться, что они появились. И получается вин-вин, все, можно стрим заканчивать. Нет, подожди, подожди. А теперь смотри, есть внутреннее, допустим, сомнение, да, в своей экспертности. Знаешь, есть такая история... Да, безусловно. Да, когда, я, когда мне постоянно кажется, что я недостаточно умен, что я не имею права кого-то чему-то учить. Вот, как правило, люди прокачаны, у них много сертификатов, дипломов, знаний, да, но да. Они, им все равно кажется, что они не имеют права. Вот слушай, я... вот я перебью, да. вот прям просто болит. Давай. Я поэтому да. не запускаю инфопродукты свои никакие. Потому что я, mm -hmm. чем глубже я погружаюсь в предмет, по инструментарию, по стратегиям, по это, я понимаю, что я ни хрена не знаю. <laughs> И еще этому учить, блин, ну нет, совесть не позволяет. И получается yeah. что? А для меня, по крайней мере, вот все эти дипломы, ну, знаешь, вот когда много вот там, диплом там, диплом тут, для меня это вообще бумажки. Я как-то вот вырос просто в такой среде, где не ценились вот эти вещи. Эти вот э, просто бумажки, они как бы есть и есть. Но... Это, то есть они у меня какой-то стоит, то есть я не вижу в этом статуса. Да, статус в результатах. Правильно? Ну у тебя-то тебя какое-то должно быть внутреннее право сказать, что прям топнуть ногой, и сказать, что Слушай, слушайте, я имею право учить. И я знаю, как бы, я знаю много, мне есть чем поделиться. Это право мне друзья. дают люди, которые право. у меня делают какой-то запрос, что вот сделай, вот по, по трансляциям, вот вы просите. Есть определенное количество людей, которые что-то просят сделать. Я понимаю, что раз им это надо, я могу им это дать. Вот, окей. Но вот сам что, прям вот сижу я такой на туалете золотом и думаю, блин, не запустить ли мне онлайн-школу? <связывая> и <лендов, с> ин <связывая> <такой, да? связывая> да, да. да? да, то регалиями есть... есть... <связывая> такой, да? Да, да, да. Трансляции, 15 сертификатов и давай-давай, да? Да, то есть... Да, да, да. Ну, вот я вот, вот эту мысль сказал, что... Да, есть, это еще есть психологический термин, вот это я забыл его, когда, вот как раз ту ситуацию, которую мы обсуждаем, когда есть люди, которые поверхностно, и они считают, что они крутые и преподают, а те, кто реально знает предмет, они ничего не делают, потому что считают, что это, ну, пока не готовы они к этому. Есть какая то психологическая там, ошибка какого-то там, или что-то такое, ну, знаешь, модные эти вот названия психологические. Я вот. бы даже сейчас не умничал про названия. Это да. Это, это вообще не важно. Вот есть люди, которые боятся, то есть есть внутренняя неуверенность, и это им попадает в эту трещину, ну, грубо говоря, внутреннюю трещину. Это с одной стороны. А есть люди, которым сложно, э, я сейчас, чтобы не научными, там не психологическими терминами сыпать, есть люди, которым, не позд... которым сложно признавать себя, свою классность, да? Есть же такие люди, которых начинают да. хвалить, они не его, его, я не могу принимать похвалу что чтобы что вы, я не такой. Вот, и... Это тоже такая некая трещина, это может быть даже обратная сторона от этого синдрома самозванца. Но тем не менее, что я хочу сказать, что есть внутренние какие-то ограничения, куда попадают хейтеры. И они не дают нам как бы, продвигаться. Ты вообще сам сталкивался с хейтом? Вот, чтобы тебя конкретно поливали, говорили, что ты там, прости, там какой-нибудь засранец, продукт у тебя говно, и сам ты вообще не имеешь права здесь да, я говорить? я сталкивался, но я сталкивался в очень минимальных количествах лично, сам. Почему? Потому что у меня есть свое отношение к хейтерам и к людям вообще, кто этим занимается. И они у меня дальше вот первого сообщения не, не идут в свои дискуссии. Вот. Угу. Ну, то есть, я как бы если, понимаешь, если это четко, ну, для меня это хейтер, неважно в хорошем он контексте говорит или нет, я его определяю, что он хейтер по ощущениям. По каким будет. параметрам? Вот по каким критериям ты, ты определяешь, знаешь, что вот, это хейтер? А, в чем проблема? Я больше стараюсь жить вот по внутренним, вот, то есть, Ощущение какое-то появилось, что этот человек мне неприятен, потому что он вот это написал, а отвечать я ему не буду, потому что не хочу тратить свое время, и до свидания. Все. А знаешь, как я определяю, вот хейт это или не хейт? А у любого сообщения, вот я для себя формулу вывел, вот у любого сообщения есть два аспекта. Есть смысловая какая-то нагрузка, идея, да, есть эмоциональная. Вот ну, если... вот да, под... Да, если одно сообщение заваливается в эмоциональное, например, одинаково, нахуй говно, да, вот мне такое пишут иногда, ну, да. Ну, как бы... <с?> <с?> да, да, да, да. Про что здесь, да, там, или это как бы нет. А если там какая-то идея, слушай, ты там как-то говоришь не так, да, или у тебя там много вставок, видео на YouTube Мне пишет, слушай, а я-то хотел там видосы делать, там ставки, извини, вот всякие прикольные, да, ну что, как-то интертайнится, дела. Да, да, да. И, и мне там пишут люди: слушай, ставки как бы не очень здесь нужны, очень отвлекают. Но это разные вещи. И я просто показал тебе две крайности. Да, да, Это прям конструктив. Согласен. ты понимаешь, Вот ты сейчас разобрал хорошо. Я настолько не отслеживаю, ну, что касается меня. Я, скорее всего, вот вся моя реакция, вот на первый, на эмоциональный, естественно. Да, вот сейчас ты рассказал. Окей. Это эмоциональный. Весь конструктив, который даже, ну, то есть... Отрицательный конструктив, но конструктив, то есть человек не просто хочет что-то там показать, что вот ты говно, а вот давайте вот может быть так сделать или так. Я вообще сторонник того, что если человек что-то пишет активно под постом, я ему, имея возможность пригласить на стрим, я его говорю, пойдемте на стрим, расскажите как надо. Угу. На этом моменте у меня почему-то... Стримов не было потом, никогда с этими. Идеями. Я не знаю почему. Мне реально интересно, когда кто-то пишет что-то ну что-то такое объемное там, например, да. Я говорю, давайте я вас приглашу, есть возможность, есть площадка, выступите, расскажете как надо, покажите мастер-класс, все будет классно. И не неволей, ты не ты неосознанно, а может быть осознанно, я не знаю. Ты использовал очень классные инструменты по работе с группами. Когда ты приходишь, допустим, начинаешь работать с большой группой офлайн, да, mm -hmm. есть какой-нибудь выскочка, которая постоянно хочет показать, что он тебя умнее, и он тебе конечно, начинает мешать. И ты берешь и говоришь, о, я смотрю, вы разбираетесь с теми. Давайте вы будете нашим экспертом, я буду к вам иногда обращаться. И все. И ты сразу как бы закрываешь вопрос соперничества, и он, и он уже твой друг, а не враг. Ну да. И ты ну, вот... ну тут даже знаешь, соперник правильно. Вот если, если, если чувствуешь да, что есть какая-то выскочка, то окей. Но мне в данном контексте, если кто-то какой-то конструктив пишет, даже негативный или ну какой-то коммент, в любом случае реакцию. А мне интересно материал, то есть контент мне интересен в первую очередь, что-то новое. Потому что в нашем мире сейчас, ну, в реалиях, по крайней мере, моих, я думаю, что у тебя такая же история, мы постоянно обучаемся. Сейчас настолько yeah. плотно, вот я вчера об этом говорил на анонсе нашего сегодняшнего стрима, настолько время плотно сейчас сжимается, и информации столько много, что вот мы постоянно в потоке, и сейчас вопрос стоит не в том, у кого обучаться, а в том... У кого качественно обучение, ну то есть вот этот выбор стоит. А системати... У кого качественно ну, вот выхлоп лучше. Вот, то есть я об этом вчера да. даже говорил. Поэтому, да. да. Вот мы с тобой говорили про хейтеров и как их переводить. Я тебе расскажу одну историю, которая случилась. Я запускал марафон, онлайн-марафон, это утренний. У -у -у. А с понедельника начну. Это была моя метода, я ее там разработал. Ну, ни с какой книжки не брал. И мне пишет комментарий, какая-то барышня. Причем даже не в друзьях, нигде. Я этот, э, этот, под рекламным постом. Mm -hmm. И пишет: Интересно, чувак э, заплатил деньги э, э, автору книги Магия утра». И я такой: а с чего вы взяли, что, почему я должен заплатить? Я начинаю с ей вопрос: То есть я с хейтами, вот с такими. Ну, по сути, это же еще не хейт, верно, она же меня еще не захейтила, она еще не сказала, Но что Это ненавидит. зависит от конкретно от тебя. Вот у тебя, если есть ресурс общаться и разбирать по полочкам, и тебе это, ну, ты видишь в ней а, какой-то конструктив, ну, то есть цель, для чего, то есть зачем, я всегда задаю себе вопрос. Ну, вот. Когда я вступаю с кем-то в диалог, я всегда задаю себе вопрос, зачем? Вот. И, как правило, <laughs> у меня все отваливается на этом вопросе. Подожди секунду, это рекламный пост, это важно, люди комментарии это читают, важно понимаешь. отрабатывать, да. Не важно было это возражение, Конечно, это потому что, другие, это никакая... что же это прочитают. Она о чем сказала, что, чувак, ты просто из книги, она мне как бы, сказ... по сути, она намекнула на то, что я инфо-цыган, да? то, что а я взял книгу, просто перевернул, упаковал, начал ее продавать, а там чисто моя метода была, и мне нужно было это развернуть. Я ей говорю, а почему я должен ему заплатить? То есть, когда я работаю с хейтом, я всегда пытаюсь перевести его в конструктивное русло, вопросами. То есть, чего вы решили? Вы не знаете еще методу, вы его не проходили. Вот с чего вы решили? В итоге я вопросами ее вывожу, вывожу, и она понимает. В общем, я с ней вопросами разговаривал, я не помню, как это было. Но в итоге она добавилась к мне в друзья и пыталась даже со мной встретиться еще. Типа, давайте встретимся, там чайку попьем. Хотя изначально наехала на ровном месте. То есть, в чем суть? Человек не разобрался что это такое, и сразу вынес свое оценочное суждение. То есть да, это, просто... это бывает. Сразу. Да. Но опять и, же, Ну да, да закончишь. Человека, хейтера очень часто можно перевести фаната. Понимаешь, что ну, это адекватного человека, который ну, как бы, ну, немного, немного там, пытается При говорить, условии, да, если и... ты готов потратить на него единицу своего личного времени и энергии. Правильно. Вот в том конкретном случае, том конкретном и, случае да. мы, это не масса, ну то есть это конкретный случай, потому что это рекламный случай, ну то есть там реклама, там идет трафик, да. там другие люди постоянно смотрят и постоянно смотрят эти комментарии, то есть ты там мог, ну если бы ты там не ответил, то ну, ты бы мог бы слить какие-то там чисто как они... конверсии, cctr. Не, не, нет, CCTV. а чисто репутационные какие-то вещи, то есть да, ты да, не да. отработал, вот это... вот. Поэтому была, да. Но сей. смотри, вопрос: если ты на Ютубе, неважно где, у тебя этих хейтеров начинается армия небольшая. Ну да, такая. На все да. времени не хватит. Тогда в этом не, случае думаю... работает, мне кажется, в этом случае помогает комьюнити, который ты до этого должен был построить, чтобы оно помогало тебе также биться вот с этими ребятами. Да, вот на Ютубе, на Ютюбе, вот опять же, есть моменты, которые вот есть градация. Вопрос степень конструктива. Да, если там, опять же, ты написано, ты там, мудак, иди куда-нибудь подальше, это все. Даже внимания на это не обращаю. Если там пишут что-то посередине, ты уже смотришь, обращать, не обращать. Есть ли смысл раскрывать этот вопрос? И есть вещи, которые прям люди дают обратную связь, и ты понимаешь, что эта обратная связь, она неприятная, потому что тебе нужно понимать, что с тобой что-то не так. Ты не идеальный, ты не безупречный. Вот, это будет да. неприятно, понимаешь? Но это капец как конструктивно, это зона моего ближайшего развития. И тогда почему бы нет? Да, я только хотел сказать, что их хейтер, возможно, для не для людей, но для эксперта в данном случае, он является такой лакмусовой бумажкой. Если человек пишет какой-то негатив, если человек неравнодушен к этому негативу, вопросик, значит, у этого эксперта. Да, что со мной не так, если какой-то отморозок меня выносит. И надо за собой наблюдать на какие вещи я реагирую и идти к Александру Куваеву и эти вещи убирать. Вот, нет, серьезно. На все, что мы реагируем физически, эмоционально, все отслеживать обязательно и решать эти вопросы внутри себя. Я с тобой и вот то есть получается у нас давай такой сейчас срезик небольшой сделаем у нас есть, как ты определил два формата комментаторов вот этих вот людей, есть эмоциональные а есть конструктивные но... это не, это не, подожди, подожди, подожди дай, дай, я да, поправлю давай. тебя я сейчас дал формулу как определить степень конструктива самого сообщения. Есть эмоциональный аспект сообщения, есть а. смысловой. Если эмоционального намного больше, чем смыслового, то уже там... Все, вот такой фильтр очень простой и очень эффективный, сэкономит кучу времени вам и дальше. Опять же, если у вас рекламный пост, то надо тратите время, и энергию, надо, надо отрабатывать, чтобы отрабатывать, надо отрабатывать естественно. Ну и в любом случае, очень хорошее, просто я бессознательно это делаю, вот, вот так вот э, разложить, как Саша, отлично вообще, я считаю. Можно вот эмоционально. Я тебе расскажу историю. У нас был проект, небольшой проект, короткой по промежутку времени. Э, у нас была задача продать котят Майкуна без документов. То есть папа, мама был Майкун, мама с документами, папа без. И получалось, что, ну, в итоге без документов Почему без документов? Потому что там эти клубы, там что-то, они очень много денег просят, чтобы вот это все иметь Ну, какая-то такая история Начали давать трафик, очень все хорошо пошло Мы всех их этих хотят продали, все, там немножко их было, буквально там одна итерация какая-то, там 4 или 5 хотят. Мы их всех продали, все отлично было Uh, но мы столкнулись с сообществами, которые uh, призывают uh, без документов сразу uh, не, не продавать без документов, идти сразу кастрировать и, и, и так далее. Которые, ну, защитники животных. Причем, знаешь, есть защитники животных, в таких ну, позитивных, а это чисто были эмоционально какие-то отмороженные, я по-другому не назвать. Там был сплошной мат, и настолько ядовитый, что. Мне такого никогда даже не приходилось видеть в интернете Я увидел такую жесть, что даже не представить себе не мог Что такие люди, они там прям группой концентрированы Вот что самое главное Но мне помогли мои знания по Таргету Я их всех вычислил по Таргету через, Парсил все их через Таргет Хантер И всех заблочил, там около тысячи человек заблочено А потом угорал над комментариями, когда они пишут, что а что, они всю группу заблокировали, что ли? Почему мы не можем в эту группу зайти? Мы создали паблик, где продавали. И каждый писал там. я сидел просто, угорал просто. Насколько вот они ядовиты в своем, что... А тут технологии пришли на помощь. Вот. А, ну, это вот мой подход. Но мы, мы, слушай, я этим, я этим, решением я огородил клиента от негатива, потому что там девушка была, она очень переживала, что вот блин там начали что-то. Ну там такая жесть была. Ты не, вот я тебя, может быть пришлю скрины Нет, не буду присылать в это погружать, даже не буду тебя. Там была просто такая жесть, даже в подворотнике я такого не видел от хулиганов просто, которые вот ядовитая, ядовитая такая, прям вот в самую желчь. Вот. Я огородил клиента, мы успешно закончили этот проект, он был короткий Я получил фан от того, что я вот их немножко успокоил так, технологически вот. И, мы никак... И самое главное, мы не давали никакой обратной связи на их сообщения, никакой ответки в глухую. Они пишут, мы либо баним, либо их ну, что-то делаем, то есть не отвечаем ни в каких вообще, не оправдываемся, не отвечаем, не объясняем даже. Все, глухой бан просто. Ну, вот такая технология помогла вот в данном конкретном случае. Я не говорю, что это просто была такая стратегия. Глухой бан. Вот. Если кому-то нужно защититься от хейта, обращайтесь к Антону. Это Алавер Дыма. Алавер к тебе. Но есть же такие темы, где вот хейтеры собираются, это животные, по-моему. Политика, политика, религия, вот животные да. появились, а что еще? Да, да, да. Но такие вот, которые на грани Потому что потом, потом я эту тему немножко узнал Есть два лагеря, оказывается Это знаешь, как по трансферфингу просто буду вспоминать Потому что очень похожим. Два маятника Один качает в сторону а, без документов А другие в сторону ответную с документами И вот они друг друга фигачат Вот так вот ходят Тун-тун-тун-тун, короче Вот, и ввязываться это нет никакого смысла В сторонку встали, сделали свои дела И ушли с этого фронта Нафиг надо вот ну, вот знаешь, я очень часто натыкаюсь на мысль о том, что вот мне, например, хейтить, ну, мне времени нет. Мне не времени нет, не а желания. зачем? Мы нет. взрослые люди, мне кажется. Вообще про что это? Но У меня но позиция, подожди подожди, подожди, подожди, у меня позиция вот в интернете, у, у нас же вот среди маркетологов, среди диджиталов тоже очень много, не то, что я не называл бы это хейта, но много тоже ядовитости. Друг друга там кто-то рассказал какое-то мнение, другой, вот можно было бы вот так сделать, можно было а что вот так? Много вот этого вот. Да, кто-то да, прям, да, да, да. кто прямо делает посты там какие-то. Ну, короче, много вот этой тоже есть грязи вот, на нашем рынке. Моя позиция четкая в этом плане. Я либо говорю, либо хорошая, либо ничего не говорю. Все. То есть, я но вот ты, эту сторону но... выбрал, я отгородил себя от, от любых, причем это не только на моей вот, на моем поприще, везде вообще. Любой контент, который я просматриваю, если мне нравится, я пишу, если меня задело, вот, в положительную сторону. Если мне не понравилось, я просто закрываю и ухожу. Все. Не, если мне на человека не пофиг, я дам обратную связь. Опять же, спрошу разрешение, слушай, можно я тебе дам совет или там, можно я дам тебе обратную связь, если тебе это ценно. Если человек скажет, нет, то согласен окей, с тобой, не... но ну, у меня... Некая деликатность, должна да, быть, да, да, да, но у меня список вот таких людей сузился до моей семьи. Все. Как бы все, Сорян. Я тоже думал... Сколько людей осталось без комментариев? Нет, я пришел к выводу, что... Я тоже думал когда-то в свое время, в том году, по-моему, или запросу. я не, не помню Думал, что, блин, вот тут неправильно, надо вот объяснить, вот тут вот надо А потом понял, зачем? Зачем? Главный вопрос, вот мой любимый вопрос, зачем? Все Самый вредный Самый бредный, классный, вот он да. меня окрыляет, зачем? И все, я понимаю, что только те, кто мне не безразличен Тоже я пришел к этому же слову, не безразличен И выяснилось, что это только мои близкие И все это, это, я считаю, это нормально. Всё. Слушай, а, давай вспомним, ты вообще хоть раз сам хейтером был? Вот я я был. Думал, а я... я был... Я был... Я был... расскажи, как ты хейтил. Нет, два я расскажу, ты сейчас говорил, а потом ты расскажешь. Я тогда был я... А, высоко этим, как его, большим подростком, или как это, знаешь, организмом вроде как взрослый, а в голове подросток. Что-то такое, наверное. И что-то в отмеску... Я под э, видео одного человека, там было про геймификацию, а я игры тоже люблю очень сильно, я эту тему понимаю в этом, ну, в играх, <с> всю жизнь играю, вот, и я типа написал, что вот, там был разбор э, игры. Вот. Mm -hmm. Я написал, да вы ни хрена ничего не сделали, какая-то фигня, все поверхностно, типа, все, и ушел. Написал с другого аккаунта, не с личного. Написал левого вообще аккаунта. И сидел и такой, о, все, я крутой, написал, вот, говно. <laughs> вот, у меня это... Был период этот, потом я, слава богу, вырос из этой глупости, и теперь вот у меня другие позиции. Вот у меня такая же история была, очень не такая же, очень похожая, когда вот я не мог себе позволить, как раз я тоже прошел через синдром самозванца, через отсутствие внутреннего права что-то говорить, вещать, и когда ты себе позволить не можешь выйти на большую, там, скажем, сцену, да, и сказать, блин, я знаю, я имею право там, говорить, ты начинаешь писать под комментариях у людей, которые себе это позволили, да, у своих коллег по цеху. И вот они какую-то идею свою озвучили, вот они смелые, и ты вот начинаешь их идеи опровергать или показывать, что ты сам в этом разбираешься, а может быть даже и больше. Да. И вот это своего рода хейт, но это не то, чтобы хейт, да, ты пытаешься конструктивно, ты хочешь просто показать, что ты знаешь. Вот ты у него в комментариях пишешь, это, а не на своей стене, скажем да, так. Да, это Нет. очень прикольно на самом деле. Это хорошо, что можно вот это вспомнить и посмотреть, что сейчас я даже не представляю, чтобы я так сделал. Я даже не представляю вообще, как это можно, это знаешь, вот непонятно для меня, вот сейчас, хотя я может быть этим занимался там буквально вот. Там пару лет назад это очень круто ну, что да. вот это вот это можно отслеживать вот. а, а знаешь как меня однажды очень сильно вынесли хейтер прям очень сильно меня и не мог сфокусироваться я впервые в жизни попал на радио вот меня пригласил а, друг на мегаполис мы также разговаривали час а, и и после эфира а мы его транслировали еще фейсбук и после эфира в комментариях написал Парень, которого я лично не знаю, но у нас было с ним очень много общих знакомых, и он какой, на какую-то мою идею начал спорить с какой-то моей идеей, с, как, с каким-то моим методом или с каким-то моим умозаключением, которое я сделал в ходе исследования. То есть я его не просто так там, с, с потолка взял, и он начал его прям активно спорить. И я ему... И, и в его сообщении уже был негатив, но я ответил только потому, что, ну, как бы это вроде бы общий знакомый на, как бы с этим товарищем, к кому я ходил на радио, да, из вежливости ему ответил, уделил ему внимание. И, и потом это переросло просто в такую жесткую... Я ему написал, слушай, если бы не наши общий знакомые, я даже внимания на тебя не обратил. То есть я максимально конструктивно пытался с ним разгов, ну, разговаривать. Ну, в итоге мы с ним очень сильно там поругались, и я включил там на всю свой юмор местами черный в итоге я его подразнес и забанил но у меня колбасил прям несколько дней ну прям несколько дней колбасил вот так а, а знаешь почему потому что я в первый раз выходил в прямой эфир на радио и для меня это прям было очень страшно это было прям ну, очень страшно видишь тоже хорошо проработался отлично ну да потом зато как бы было зато было потом уже попроще Просто mm -hmm. важно, мне кажется, в начале, если в начале пути эксперт, мы, сейчас, мы начали с того, что боятся многие идти в медийное пространство, и вот из-за mm -hmm. негативного отклика нужно понимать, что в Ютубе, например, дизлайк и лайк, они также релевантны и повышают активность видео. То есть для Ютуба mm -hmm. ему, ну, без разницы. Mm -hmm. И здесь, и здесь я бы тоже эксперт, кто только-только хочет выйти в интернет, не бояться и, наоборот, отслеживать себя в первую очередь. Для чего мне этот хейтер дан? Да, за, за что, это, это можно сказать, подготовка, да. подготовка, когда уже, когда вы вырастете в медийном пространстве этих хейтеров будет армия, и вам уже будет пофигу, потому что вы уже в начале пути все проработали. Внутри себя с Александром Куваевым. Там... <смех> <Ой, молодец, да. смех> Слушай, ну тут еще знаешь вопрос: сколько ты внимания на себе можешь держать? Это тоже какая-то внутренняя сила. Я пока не понимаю, как это работает. Это Но я это, думаю, тоже все. Знаю, это сложная история. Да. Вопрос личности к прокачке личности вообще все в нас. Мне кажется, я сейчас такой знаешь. <смех> с едой, бородой сижу и думаю, все в нас, все, все мы <смех> только внутри. Да-да-да, и скидки капитана, да. Да-да-да, да поэтому Смешно. такие дела. Вот, угу. что еще? А у нас у нас 5 минут осталось, да? Да, 40 тогда, минут. окей, да, у нас 40 мы минут, не поэтому, друзья, минут. А -а мы кратко постарались с Александром, ну как кратко, 40 минут где-то. А что а что мы, а что, о чем мы рассказали, да? Мы рассказали, Полтавец. как определять комментарии, ну не комментарии, а как определять хейтера эмоционально, ну смысловой ты рассказал. Ага, ну, Степень конструктивности. Да, пределять есть. Пределять, мы рассказали, это. что есть определенные случаи, где необходимо отрабатывать э, комментарий, если он даже негативный. да, Это рекламные какие-то итерации, чтобы репутацию не потерять. Вот, там есть тоже градации. Там, либо удалить этот комментарий, либо отработать. И либо, раз, либо развернуть, потому да. что это может быть классная да, подача. Да, то есть здесь надо гибко подходить к вопросу. Вот. И основная, наверное, мысль, что все-таки хейтеры это, это как дождь, в Санкт-Петербурге, и у вас должен быть зонтик. Вот. От этого дождя. Этот зонтик, это ваши внутренние все затыки и так далее. Вот и все. Мне хейтеры кажется, и... вот в этом все. Хейтеры, хейтеры? это хорошо. Это, весь, это вестники успеха. Да, если вестники успеха. Да. если хейтеры есть, все отлично, на правильном пути, работаем дальше. Вот и все. Я думаю, мы на этой вот ноте закончим. Саш, спасибо тебе, что ты был. Мы да. с тобой второй Спасибо, раз уже в эфире. Ты... Обязательно да, про... мы продолжим эту тенденцию сейчас скорее всего какой-то более-менее стабильности. Давай, Давай попросим зрителей написать может быть тема какая-то интересная, которую можно разложить. Да, напишите, что, может там, быть. Потому что Саша там, у нас чемпион по, по трансформациям. Вот, вот, да, правильно я же сказал в итоге? По, по, по, по адаптации По адаптации, да. То есть у нас Знаешь, в развитие тем... адаптивности. Да. да, мы можем а, поговорить на эту тему. Поэтому пишите, опять же таки, лайк, подписка, все ссылки на Сашу есть в описании а, к видео. А, там есть Facebook, ВК, YouTube, по-моему, там нету, но вы найдете YouTube, я думаю. Вот, ставьте комменты, ставьте лойсы, бабахайте лайки. Коллайки, или хейтить? Все, все, все. Хейтите, все, все. хейтите. Можете, по, можете похейтить. У, Саши, у Саши, он с вами будет общаться, у меня вы улетите сразу в бан. Поэтому хейтите на здоровье. Всем yeah. успехов, друзья, всем пока, до новых yeah. встреч.